Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенек. Ребятка, вот барвенок большой, варегатный. может расти в тени и на солнце. Вечно ли зеленое растение? Высота его 20-30 сантиметров. Цвету, цветет в мае-июне. Расчет у нас на клумбе. Разводится, можно делением куста, можно веточку положить на землю и укрыть землей, он корни пустит. Жена сегодня рассаживала барвиднок вариегатный, дома на клумбе розах. В розах, там тоже будет смотреться очень хорошо, когда разрастется. Красавец! Барвинок большой, варьегатный. А, смотрите, сейчас мы посмотрим. Цветочки, цветочки, цветочки, цветочки, цветочки, цветочки. Смотри, какой цветочек. Голубенький цветочек. Ай, хавается. Ой, барвинок большой, варьегатный. Красавец. Просто красавец. Растет у нас на клумбе, за двором. Или на клумбе на улице. Красавец. Давайте еще ближе подойдем. Ай, красавец. Барвинок большой, варегатный. И беленький, и зелененький, и желтенький. Разных цветов здесь. Ну все, ребятки. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволопеченегий, Пока-пока, ребят. Барьвинок большой, варегатный. Красавец. Просто красавец.